Добрый вечер. В эфире новости в студии Аина Исакова. И в начале коротко о главном. Сегодня состоялось юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. По его итогам подписан ряд документов. Джугур Кукенеш одобрил предложенные главой правительства кандидатуры на должности глав ряда министерств и ведомств. За первый квартал этого года в едином реестре преступлений зарегистрировано 39 262 преступления и проступка. По итогам юбилейного саммита Высшего Евразийского экономического совета были подписаны 23 документа. Соглашения касаются международной деятельности ИАЭС, цифровой повестки, вопроса формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции. В заседании принял участие и президент Кыргызстана Соромбай Джеймбеков. Глава государства отметил, что сегодня Союз позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение. Важно сохранить тенденцию роста, но для этих целей необходимо и далее продвигать приоритетные направления партнерства. Подробности смотрите в следующем материале. 29 мая 2014 года в Астане президенты России, Белоруссии и Казахстана подписали договор о Евразийском экономическом союзе. Сегодня, спустя пять лет со дня подписания, теперь уже не Астана, а город Нур-Султан собрал глав государств на юбилейное заседание Высшего Евразийского экономического совета. Президент Казахстана Касым Джомар Токаев приветствовал президентов Беларуси, Кыргызстана, России и премьер-министра Армении. Продолжение В официальной церемонии совместного фотографирования принимает участие первый президент Нурсултан Назарбаев. Сегодня он почетный председатель саммита ВС и присутствует как на заседании в узком составе, так и в расширенном. Эльбасы поблагодарил за присвоение ему высокого звания и заявил, что постарается быть полезным для Евразийского экономического союза. В узком составе главы государств обсудили перспективы развития ЕАЭС. К заседанию в расширенном составе присоединились президент Молдовы Игорь Дадон в качестве главы государства-наблюдателя, глава Таджикистана Эмомали Рахмон и председатель исполнительного комитета СНГ Сергей Лебедев в качестве почетных гостей. В ходе заседания главы государств особое внимание уделили вопросам реализации цифровой повестки, международной деятельности союза, а также макроэкономической политики ЕАС на текущий и следующий годы. Данная площадка она является площадкой для обсуждения принятия документов, которые после принятия утверждения являются, становятся обязательными для исполнения на всей территории Евразийского экономического союза. И на сегодняшний день на повестке дня были выставлены более 20 вопросов. Это по направлению усиления интеграционных процессов, о текущем состоянии по международному сотрудничеству. Были также обсуждены вопросы о подписании соглашения по свободной торговле с Сербией. Кроме того, также были обсуждены ход исполнения цифровой повестки стран ЕАЭС и также определены макроэкономические ориентиры на последующий период. Сорунбай Джейенбеков поздравил участников заседания с пятилетним юбилеем и выразил благодарность всем, кто работает во благо полноценного функционирования Союза. Глава государства отметил особую роль первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева в создании Сегодня союз позиционируется как быстро растущее интеграционное объединение, отметил Сорунбай Джейнбеков. 25 лет назад, уважаемый Нурсултан Абишевич, озвучил идею и создал фундамент формирования евразийской интеграции. В 2014 году наш мудрый Ахсахал, приложив немало усилий, совместно с президентами России и Беларусь, создал евразийский экономический союз. Присоединение Армении и Кыргызстана Евразес расширил границы Союза и повысил привлекательность для других государств. В числе приоритетных направлений деятельности ЕАЭС Сорунбай Дженбеков обозначил цифровые процессы и формирование единого рынка трудовых ресурсов. Вопрос трудовой миграции – один из самых важных вопросов в рамках Союза. Формирование правовых условий на общем рынке труда будет способствовать усилению экономических связей между нашими государствами. Одним из направлений является реализация цифровой повестки. Мы уже имеем некоторые результаты Необходимо далее создавать общие цифровые процессы для бизнеса и государственного сектора. Мы приветствуем совместные усилия государства и бизнеса с целью реализации цифровой повестки Союза до 2025 года. В рамках данного вектора развития текущий год в Харьковской Республике, объявленную Годом развития регионов и цифровизации страны. Вторым направлением нашего Союза является формирование единого рынка трудовых ресурсов. Убежден, что подписание соглашения о пенсионном обеспечении станет большим шагом в достижении равноправия Трудящего Союза. Считая необходимым продолжить работу по созданию благоприятных условий для трудящихся путем совершенствования правовой базы Союза. Не менее важным направлением работы по развитию Союза глава государства назвал устранение препятствий на внутреннем рынке ЕАЭС. Эффективность Союза зависит от способности создавать равные конкурентные условия, как между его членами, так и с третьими странами, отметил Сорунбай Дженбеков. Однако наблюдается рост количества барьеров и ограничений. В этом плане Кыргызская республика выступает за системную работу по их устранению. Хотел бы остановиться на некоторых важных моментах нашего сотрудничества. В последнее время мы случаи в случае, критики в наш адрес сокрытия таможенных платежей. Мы заинтересованы в прозрачности и объективности проведения таможенного контроля на внешних границах Союза. Поэтому предлагаю провести тройной таможенный контроль с участием представителей заинтересованных сторон из числа стран-членов Евразии. Евразийской экономической комиссии. Итоги и выводы совместного контроля должны быть открытыми для широкой общественности. Такая процедура могла бы снять претензии одной страны к другой стране. Мы это уже в 2017 году сделали вместе с Казахстаном. Мы тройную комиссию выставляли и многие вопросы были тогда решены. Кроме того, глава государства считает, что в ЕС необходимо внедрить механизмы поддержки стран-членов Союза с малой экономикой. Глава государства призвал найти консенсус по данному вопросу и обеспечить гармоничное развитие экономик. Предлагаю поручить комиссии провести анализ различных механизмов поддержки и развития стран с малыми экономиками и подготовить конкретные предложения для внедрения подобного механизма в нашем Союзе. Кроме этого, уже сегодня мы формируем общий электроэнергетический рынок. Появление новых сфер регулирования требует эффективного управления, соответственно, создания новых органов Союза. Предлагаю рассмотреть целесообразное создание органов по регулированию общего электроэнергетического рынка. Учитывая свой электроэнергетический потенциал, Кыргызская республика готова разместить у себя подобный орган. Уважаемые участники заседания, мы обсудили перспективные направления дальнейшего углубления, интеграции и расширения сотрудничества с третьими сторонами. Необходимо консолидировать наши усилия для достижения общих намеченных целей по созданию сильного надежного и процветающего союза. Нурсултан Азарбаев, выступая на заседании Высшего Евразийского экономического совета, заявил, что странам ЕАЭС необходимо наладить сотрудничество с Евросоюзом и Шанхайской организацией сотрудничества. По его словам, это непростые задачи, но если продвижение идей будет проводиться совместными усилиями, то они станут вполне реализуемы. Смысл нашего евразийского пространства не в том, чтобы закрыться, и сделать его более открытым сейчас, глобальным взаимодействием. Второе. Китайская инициатива «Один пояс, один путь» должна восприниматься как неотъемлемое продолжение потенциала ЕС в части инфраструктуры и логистики. Это даст нам колоссальный экономический эффект, будет способствовать достижению как внутренних, так и внешних целей нашего объединения. Сейчас очень важно расширение внешнеэкономических связей ЕАЭС. Как сообщил премьер-министр Армении Никол Пашинян, сейчас идут переговоры ЕАЭС с Сингапуром, Египтом, Сербией, Израилем и Идей. Это реально расширит возможности для бизнеса наших стран. По мнению главы правительства Армении, у ЕАЭС есть политическая воля, чтобы работать по всем этим направлениям. По итогам юбилейного заседания Высшего Евразийского экономического совета главы государств Патриархи, Писали 23 документа. Члены ЕС подписали следующие документы, касающиеся международной деятельности, цифровой повестки формирования общего электроэнергетического рынка и дальнейшей интеграции в рамках ЕС. Решение о почетном председателе Высшего Евразийского экономического совета. Решение о вопросах подписания соглашения об обмене информации о товарах и транспортных средствах международной перевозки, перемещаемых через таможенные границы Евразийского экономического союза и Китайской народной республики. Решение о вопросах подписания соглашения о зоне свободной торговли между Евразийским экономическим союзом и его государственными членами с одной стороны и Республикой Сербии с другой стороны. Протокол о внесении изменений в договор о Евразийском экономическом союзе от 29 мая 2014 года в части формирования общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза. Поручение о нормативах распределения сумм ввозных таможенных пошлин между бюджетами государств членов ЕС. Совместное заявление членов Высшего Евразийского экономического совета по случаю пятилетия подписания договора о Евразийском экономическом союзе. О реализации основных направлений международной деятельности ЕС в 2018 году. Решение об основных ориентирах макроэкономической политики государств, членов Евразийского экономического союза на 2019-2020 годы. О ходе реализации цифровой повестки ЕС. Решение о совете по промышленной политике Евразийского экономического союза. Решение о награждении медалью за вклад в развитие Евразийского экономического союза. Депутаты Джугур-Кукинеша одобрили три кандидатуры министров и на пост руководителя аппарата правительства. Их представление в парламент внес премьер-министр. Отметим, ранее освободились посты министра экономики, сельского хозяйства, пищевой промышленности и мелиорации, руководителя аппарата правительства и Государственного комитета информационных технологий и связи. Прежнее руководство покинуло посты по собственному желанию. По мнению главы правительства, предложенные им кандидаты, профессионалы своего дела и реформаторы. В свою очередь, нардепы задали интересующие их вопросы потенциальным управленцам и озвучили предложения по развитию отраслей. Подробнее о материале Гульзады Чубаковой. Парламент рассмотрел кандидатуры, представленные премьер-министром на свободные места в правительстве. Так, на должность министра экономики был представлен Санджар Муканбетов, на министра сельского хозяйства, пищевой промышленности Миллиара Церкинбек Чудуев, на пост руководителя аппарата правительства Самат Калджиев, а на пост председателя Государственного комитета информационных технологий и связи Достан Долоев. Все кандидаты – профессионалы своего дела и смогут реформировать деятельность своих сфер, отметил глава правительства. Альбетте, бульгиндер окуметтин и шеи, Смена девяти министров произошла из-за того, что они не справились с поставленной задачей. Четыре кандидатуры, которые сейчас выдвинуты на пост, я выбирал сам. Перед данными министерствами стоят задачи по привлечению инвестиций, экспорту кыргызстанских товаров, развитию регионов и сферы туризма и другие важные вопросы. Работа правительства в целом требует профессионализма и осознавать ответственность перед государством. Мы будем строго оценивать работу руководителя, если он не будет поднимать инициативы и вкладывать все свои усилия в работу, то он не сможет управлять ведомством или министерством. Я уверен, представленные мною кандидаты справятся с поставленной задачей. С чего же кандидаты начнут свою работу в своих ведомствах? Интересующихся на этот вопрос депутатов было много. В целом на вопрос ответ записалось около 50 нардепов. Многие из них поднимали вопросы по сельскому хозяйству, которое является приоритетным для страны. Проблем в этой отрасли немало, для их решения и развития сферы в целом кандидат на пост министра озвучил свои три основные цели. Во время прошлого министра дела шли не очень хорошо. Помимо проблем с картофелем есть и вопросы по муке. Наша мука не экспортируется, а мы наоборот импортируем ее. Вот расскажите ваш план, какие основные программы у вас есть? Ведь вы работали в этой сфере уже пять лет. «У меня есть три основные приоритетные программы. В первую очередь это увеличение экспорта. По вопросу муки мы ожидаем, что также в рамках госвизита председателя КНР будет возможность подписать протокол по экспорту муки в Китай. Второе это вопрос переработки сельхозпродуктов. И третье, это внедрение электронной системы в управление сельским хозяйством». Без улучшения экономических показателей нельзя представить развитие страны. Депутаты интересовались, как будет реформироваться эта отрасль, в частности, поднимали вопросы по привлечению инвестиций, поддержке предпринимателей и не только. Нардеп Пакердин Субанбеков поинтересовался у кандидата на должность министра экономики, какие меры будут предприняты в борьбе с контрабандой. Экономика был мы послушали ваш отчет, он хороший. Теперь надо их реализовывать, а не оставлять на бумаге. Я бы хотел спросить про контрабанду. Как вы будете с ней бороться? Контрабанда наносит большой ущерб стране, и поэтому необходимо наладить работу, в том числе по линии финполиции. Будем применять механизмы регулирования. В борьбе с контрабандой, да и вообще вывода экономики из тени, в мире все больше применяются механизмы цифровизации, и Кыргызстан, внедряя новые технологии в государственные услуги, старается шагать в ногу со временем. Нардепы выразили уверенность, что в этой сфере выдвинутый кандидат Достан добьется успехов. В свою очередь он проинформировал, что в настоящее время все госорганы имеют техническую возможность для обмена данными в межведомственной системе Тундук. По Тунду хочу спросить Достана Дугоева, есть ли саботаж и сопротивление для полномерной реализации этой программы со стороны госорганов? 19 государственных органов уже обменивается. По последним показателям за месяц апрель общий объем транзакций составил 700 тысяч сообщений. Вместе с тем хотелось бы отметить, что по итогам работы правительства Кыргызской республики за 2018 год система Тундук и этот проект признан из 130 странах как один из лучших и успешных проектов мира. Ну, это... Это заслуга правительства Кыргызской республики за 2018 год. Но вместе с тем хотелось бы отметить, что есть определенные проблемы в силу отсутствия информационных систем и баз данных для подключения и оказания целостности и полного, той полной форме государственных услуг. Над этой задачей мы будем работать. Депутаты также поинтересовались, как и по каким причинам прежние члены Кабинета министров покинули свои посты. Глава правительства отметил, что они оставили должности в связи с критикой общественности в их адрес и по причине ответственности перед обществом сложили с себя полномочия по собственному желанию. В итоге Нардепа, озвучив предложение и замечания, единогласно одобрили кандидатуру новых членов правительства и приняли соответствующий проект постановления. Отметим, согласно закону о правительстве, новые члены Кабмина официально вступят в должность после одобрения кандидатуры кандидатуру главой государства и принесения присяги в парламенте. Кульзада Чубакова Бегзат Машхрапов, ЛТР, Бишкек. Под председательством первого вице-премьер-министра Кубабека Буронова прошло совещание по реализации решения Совета безопасности и концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан». В ходе совещания руководители министерств и ведомств отчитались о ходе исполнения поручений, которые были даны по итогам предыдущего совещания. В настоящее время 53 государственных органа подключены к системе Тюндюк. Осталось подключить только один государственный орган. Это будет сделано в ближайшие дни, отмечено на совещании. Буронов подчеркнул, что задачи, поставленные в рамках года развития регионов и цифровизации, и концепции цифровой трансформации «Цифровой Кыргызстан» должны реализовываться своевременно и в полном объеме. Учитывая это, каждый руководитель госоргана будет нести персональную ответственность за реализацию тех поручений, которые даются в рамках цифровизации страны. В целом, наблюдается положительная динамика в работе министерств и ведомств по исполнению решений СОБЕЗа и концепции цифровой трансформации. Вместе с тем, есть определенные упущения, которых могло бы и не быть. Учитывая это, Буронов внес предложение об объявлении выговора ряду должностных лиц. Он отметил, что на следующем совещании будет детально рассмотрен перечень госуслуг, предоставляемых министерствами и ведомствами, возможность их сокращения и полного перевода в электронный формат. В преддверии официального визита председателя КНРСи Дзимпиня в Кыргызстан и в рамках проведения 14-го заседания Межправительственной Кыргызско-Китайской комиссии по торгово-экономическому партнерству сегодня состоялось пленарное заседание во главе с первым вице-премьер-министром Кубатбеком Буроновым. В своей приветственной речи Кубатбек Буронов отметил значимые аспекты кыргызско-китайских экономических отношений, а также привел данные по торгово-экономическому сотрудничеству за 2018 год и обозначил перспективы взаимоотношения по ряду также первый вице-премьер-министр выразил благодарность китайской стороне за оказываемую помощь Кыргызстану. Предлагаем разработать и подписать дорожную карту по экспорту продукции Кыргызской республики в Китайскую народную республику, а также ускорить рассмотрение протоколов по экспорту кыргызской органической сельскохозяйственной продукции. В данном аспекте весьма важным направлением является содействие китайской стороны кыргызским предпринимателям-экспортерам Обеспечение соответствия кыргызской продукции требованиям Китайской Народной Республики. В июне месяце Бишкек станет центром международной политики. У нас пройдет саммит глав государств-членов ШОС. Хотя до открытия форума есть еще время, подготовка к проведению этих значимых для Кыргызстана мероприятий началась в столице уже давно. Как преображают столицу к саммиту ШОС, расскажет кубаткова Банчбек-Улу. Радушным хозяевам предстоит встретить, разместить, угостить дорогих гостей, предоставить им площадки для официальных мероприятий, по-хорошему удивить. И все это необходимо сделать на самом высоком уровне. Кадры с высоты птичьего полета. В преддверии международного форума облик города стремительно меняется. Столица засела разноцветными огнями. Город стал намного светлее. В свою очередь на пересечении проспектов Чуй-Манаса, как мы с вами уже видим, закончились работы по установке уличного освещения. Также по бокам отражающей конструкции в виде кыргызских орнаментов. Не забыли, конечно, и о снежном барсе, как символ Бишкека. Вниз саммита особая нагрузка ляжет на главные воздушные ворота Кыргызстана, международный аэропорт Манас. В короткие сроки кыргызстанцам необходимо будет встретить и обслужить несколько тысяч высоких гостей. Тем временем буквально на глазах меняется и трасса с аэропорта Манас. При въезде в город в глаза сразу же бросается надпись «Бишкек». Здесь буквы стали более объемными, ну а декор в стиле «Этно» было более душевное отношение к этим работам, что ровно мы и получили. Вы прекрасно, наверное, уже видели, что благоустраивается район вокруг филармонии. Даже цветы высажены в этно -стиле, форме узоров шердака. В данное время все это автостоянка забрали себе и переделывали на газонную часть. И да, в данное время мы в Бишкеке, в городе, у нас в городе, Производим на работу поливную работу. Саммит Шанхайской организации сотрудничества в Кыргызстане должен стать важным, если не переломным в политической и экономической истории организации. Саммиты пройдут за 2-3 дня, но эффект от них рассчитан на многие годы. А появившиеся в результате подготовки к приему гостей эти социально-культурные объекты станут визитной карточкой страны. ГСБ произведен очередной денежный перевод на единый депозитный счет в размере 18 миллионов 948 тысяч сомов. Данное перечисление произведено во исполнение постановления правительства об открытии единого депозитного счета для учета и аккумулирования денежных средств, поступающих от возмещения ущерба, причиненного государству по уголовным делам об экономических и должностных преступлениях, и утверждении порядка распределения денежных средств, возмещаемых государству по результатам деятельности правопроводимости охранительных органов республики. В Свердловском районном суде Бишкека продолжается рассмотрение уголовного дела по модернизации столичной ОТЭЦ. В ходе допроса представители Министерства финансов указали, что специалисты ведомства давали свои замечания на направленный из Министерства энергетики пакет документов для заключения кредитного соглашения с Эксимбанком. Но замечания специалистов Минфина не были учтены. Подсудимый экс-премьер-министр Джантуриус Атабалдеев попросил уточнить, какие именно это были замечания. Выяснилось, что ТЭО все-таки отсутствовало было только предварительная техника экономическое обоснование. Чиновникам Минэнерго также указывали на нарушение закона. Подрядчик был выбран без тендера. Его, как выяснилось, на суде определила китайская сторона. В ходе судебного заседания адвокатом Манукян, действующим в защиту интересов обвиняемого Авазова, заявлено ходатайство об истребовании финансовых документов с АО электрические станции на 2017-2018 годы. Отметим, с сегодняшнего дня в в зале судебного заседания по модернизации на ТЭЦ начала работать система, система видео- и аудиофиксации. Были допрошены представители Министерства финансов Кыргызской Республики, которые ответили на вопросы, заданные как стороной защиты, так и стороной обвинения. Вместе с тем, представители Министерства финансов показали, что на сегодняшний день из республиканского бюджета китайскому Эксимбанку была выплачена сумма 23 миллиона долларов США. Из них всего лишь 8 миллионов долларов США было выплачено акционерным, открытым акционерным обществом электрические станции. Очередное заседание суда состоится завтра, 30 мая. Более 900 человек подали документы к участию в конкурсном отборе на должности в Управлении патрульной службы милиции города Бишкек. Кандидаты, успешно прошедшие конкурсный отбор, будут направлены для прохождения трехмесячных обучающих курсов на базе Академии МВД. О готовности учебного заведения к работе в материале Бекмамата Самбекулу. Специфика работы патрульной милиции такова, что именно ее сотрудники должны первыми пребывать на место совершенного преступления, после чего необходимо огородить место преступления от посторонних лиц, чтобы сохранить имеющиеся следы и улики преступлений. Для отработки практических действий будущих сотрудников патрульной милиции на базе Академии МВД создано несколько подобных учебных объектов, на которых моделируются те или иные помещения и локации, на которых наиболее часто происходят происходят правонарушения. Сам предмет именно способствует раскрытию расследования преступления с сознанием этой обстановки, при котором совершается преступление. Поэтому наши курсанты, студенты и слушатели получают более подробную информацию и они что делать моделируют саму обстановку на практике. В обучении немаловажную роль играют и теоретические познания. Для этого подготовлены лекционные аудитории. Имеется обширная библиотека и компьютерный класс для приобретения дополнительных знаний. Программа лекций ориентирована на лиц, не имеющих опыта работы в правоохранительных органах, чтобы будущие патрульные имели достаточные познания в криминалистике. Мы специально подготовили курс лекций для данного состава, в котором мы включили следы человека, следы транспортных средств. То есть всю информацию, касающуюся следов и доказательственной базы, мы включили в данный курс». Разумеется, в деле охраны общественного порядка важна физическая и огневая подготовка сотрудников. Для них предусмотрены спортивные залы с опытными тренерами. В части огневой подготовки будущие патрульные будут тренироваться на стрельбище с применением как огнестрельного оружия, так и электронных тренажеров. Прием документов на службу в патрульной милиции завершится 6 июня. На первоначальном этапе патрульная милиция заработает в столице. У нас пилотный проект. Мы объединяем службу обеспечения безопасности дорожного движения и патрульно-пасовую службу. Именно на территории города Бишель. В рамках пилотного проекта он уже считается примерно на год. на год. И значит, все, что происходит на улице, они будут отвечать как охрана общественного порядка и по Обеспечению безопасности дорожного движения. В дальнейшем новая служба охватит территорию всей страны. Отмечается, что унификация позволит органам милиции работать более эффективно. Бекмамата Самбекулу, Хайнар Урманов, ЛТР Бишкек. За первый квартал этого года в АЭС ЕРПП зарегистрировано 39 262 преступления и проступка. Более 70% процентов из них зарегистрированы в Бишкеке и Чуйской области. Такие цифры озвучивают представители прокуратуры. Кроме того, отмечено, что за первый квартал было зарегистрировано 688 должностных и коррупционных преступлений. Подробности в сюжете Айтолкун Сулпуевой. За первые четыре месяца этого года в Кыргызстане зарегистрировано 688 должностных и коррупционных преступлений. Подавляющая часть уголовных дел были возбуждены по статьям злоупотребления должностным положением», «Служебный подлог», «Взятка» и «Хищение веренного имущества», отметили в ходе прошедшей пресс-конференции Генеральной прокуратуры по подведению итогов работы за первый квартал текущего года. «Большинство дел со злоупотреблением должностными полномочиями связано с земельными махинациями, хищениями и взятками. Если остановиться на ущербе от коррупционных дел, то за первый квартал 2019 года ущерб государству составил 5 миллиардов 981 млн 843 718 сомов. Из них во время следствия бюджету было возвращено 43 миллиона 734 408 сомов. По остальным в данное время идет следствие. По факту коррупции с начала этого года было зарегистрировано 6 уголовных дел. Резонансные дела на сегодняшний день находятся в судебном производстве. На имущество некоторых обвиняемых наложен арест. Все эти факты были зарегистрированы в едином реестре преступлений и проступков. Статистика зарегистрированных преступлений выглядит так. За первый квартал 2019 года в АИС и РПП зарегистрировано 39 262 преступления и проступка. Наибольшее количество регистраций в систему приходится на органы внутренних дел – 36 097 преступлений и проступков. Всего по всем правоохранительным органам за первый квартал 2019 года в производстве находилось 40 647 досудебных производств, из которых раскрыто 4896 уголовных дел. Прекращено по реабилитирующим основаниям – 5 443 уголовных дела. На сегодняшний день работа Единого реестра преступлений и проступков предполагает постоянное обновление в части расширения функционала и возможностей. Только за первый квартал в работу системы были внесены около 500 исправлений, изменений и дополнений, отметили в ходе прошедшей пресс-конференции. На сегодняшний день разрабатывается электронный информационно-учетный документ на подозреваемое обвиняемое лицо, так называемая электронная статистическая карточка. И этот модуль программы будет тесно связан с информационной системой изоляторов внутреннего содержания, которые в настоящее время находятся на стадии разработки. Кроме того, в настоящее время прорабатывается техническая сторона интеграции системы АИС ЕРПП с системами судебных органов и системами органов здравоохранения. Отметим, на сегодняшний день работа системы ЕРПП стабилизирована, расширен функционал панели навигации, в надзоре добавлена возможность осуществления поиска по различным параметрам, внедрена система корректировок и аннулирования записей. Айтол толкун вас, ЛТР, Бишкек.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 22 года выделить грантовую помощь в размере трех с половиной миллионов долларов сша к этому часу пока все спасибо за внимание далее в эфире новости спорта и прогноз погоды на завтра